Э, я опять тут. Ты можешь, пожалуйста, быстрее? Пожалуйста, спасибо. Оп, оп, оп. Фьюз берем. Нахера я взял фьюз? Потому что я балбес. Возможно. <плёк> <плёк> Оно пришло по мою душу. <плёк> я это сделал специально, так что не бушуй. Не бушуй, но я специально... Эй, ты, я, я знаю тактику. Тактика в моей голове, понимаешь? Да, мы пожертвовали днем, это, можно сказать, самое важное, что у нас есть. Но, опа, дверь открыта, оно не жужжит. Опа. <музыка> О, черт, оно не полностью сломалось. Так, моя тактика полностью <музыка> уничтожена. Ну теперь она точно сломалась. День Дентали. Захожу вот сюда и тут я в полной безопасности. Делаем так, все. Моя задача выполнена. Оп, оп, лашара. Во, да что за фрезы? Кто там чего жарит? Кто ходит? Опа! Хоть бы не наверху. Нет, дед, нет, нет, я умоляю тебя, не надо, пожалуйста. Здрасте, приехали. Я тебя приманил. Ты чё? <музыка> Хер тебе, ясно. Так, вот так обдуривается бабка. Бабка... У меня будет стресс. Я, я не вижу в смысла последний день что-то рыпаться. Я просто перепройду. Окей. Ладно, хорошо. Вторая сволочь меня заметила. И. Меня все заметили. Отлично. Так, спички брось, пожалуйста. Тупо присевший иду. Тупо физкультура. Херушки вам, херушки. Мишка. Мишка против слендерины. Надо. Да. Надо, надо, надо как-то их обмануть Обмануть и попасть наверх На второй этаж довольно проблематично попасть Но когда ты сюда попадаешь, ты тут эм, в кайф действуешь Пять капкан, но ну, елки палки Она рожает эти капканы, рожает и рожает Как ты меня заметила? Скажи, пожалуйста, ты слепая старая бабка я, я не понимаю, это читы, ВХ, у вас ВХ, вас надо банить, банить вас надо, ясно? Не хочу я играть в твои странные прятки Чё? Она в свой капкан вступила что ли? О дурная Иди отсюда, реально в свой капкан наступила О дура, нет, она пошла не наверх. Так, бабка, давай. Давай. Я уже с тобой сражался. Давай, иди сюда. Ты тупоголовая. Спокойствие. Это всего лишь был первый день. Разминочный. Разминочный первый день. Дед, ты спускаешься? Красава, дедулевый, прям... молодец. Стварь ты. Ребаная, чтоб ты сдохла. Я тебе... Ты, иди ты в баню. Ты мне тут еще, Чтоб ты сдох от спида, сраный дед. Недоделанный ублюдок, тварь собачья. Только открой, я тебя рожу сломаю, слышишь ты, тварь. пошел отсюда, скотина. Чтоб тебя собаки съели. Штыржёшь, тварь. Чтобы ты сдох от спида, я тебе клянусь, ты сдохнешь. Ты будешь появляться, я буду убивать тебя снова и снова, и так будет продолжаться бесконечно. Муки. Муки, для меня наслаждение. Опа. От чего это ключ, педлокк? Педлокк, педлокк, хер пойми. Бля, скрипнул, пол. Печально. Так, педлог, педлог, педлог, это от чего? От чего может быть педлог? Пелог это какой-то... Я не в курсах. Где бабка? Угу, я понял. Я, я не знаю, как он меня увидел, но он увидел. ВХ, я же говорю, ВХ, и все. Ясно, понятно. Бля, Бля, может, Мишку? Погнали. Ага, иди в пень оп, оп, оп, оп, оп, оп, гениально, просто гениально, ворона, ворона, это гениально, да? гениально, да? говорит гениально. вот ты тварь, прощай, прощай, иди отсюда. давай, ключик мне, гони. спасибо. так, теперь мне надо туда пойти. Mm -hmm, конечно, он как-то звонит. Да, да, да, да, да mm -hmm, класс, да, вообще, ну, так, этот выпуск будет очень долгим, потому что игра сама долгая. Поэтому я прибавляю себя еще 10 минуток. 10 минуток, я сказал. Все, и погнали. <клёх> Иди отсюда, пока я тебе этот ключ в шоп не суну. <клёх> вот, вот, я тоже так думаю, что тебе будет не очень приятно, а мне это будет как приятно. Теперь мне надо наверх. Каким образом я попаду наверх, это очень интересно. Деда нет, как хорошо. Скрипнул пол, окей. Сделано. Ворона, ворона, надо побыстрее. Бля, сейчас бабка придет, а я не знаю, я не знаю. Успею ли я? Да давай, забирайся, елки-палки. Это да елки зеленые есть хватило хорошо что это за ключ это ключ от чего шет шет шеет бой так можно как-то осторожненько Пилисимо. так все больше тут ничего нет окей валим эта штука да для да нам она нужна весьма весьма нужна Ам -ам -ам -ам -ам. Давай, давай, давай Поспешил Ну все, кажись, Стоп. Я труф. Да, так и есть, отлично <связываешь> Я просто встал Потому что, ну, нет шансов Так, жара пошла Бля, ну что это такое Мне нужна рогатка Я застрял Чёрт побери. Очень непонятно, зачем тут сливаться, если тут можно не сливаться. Логично. Очень даже. Кто-то идет вообще? I need to crowbar. Ну ладно, сливаемся. Все. Оно сломано. Зачем? Непонятно. День четвертый, да? Четвертый день. Да? День четвертый. Так, опа, планочка. Ну. Как бы я сюда вообще попал без этого бага? Air 2 place Вс... Ага. Херушки тебе. Ну и чё ты встал? Дед. Алло. Здорово. Фу. Привет. А у тебя патроны бесконечные? Видать, да. А чё вы так сделаете? Оп, оп. Чё, ничего не сделаете? Потому что вы лохи. А я, а я гений, понимаете? Вы просто немножко нубы. Бля. Нет. Ну все, смерть моя. <свы> Бля, это было немножко глупо. Даже немножко глупо. Очень глупо, very глупо, очень very глупо, я не знаю где рогатка, я вообще без курсов, так, ну я сейчас немножко бы страшный, дед, ну ты мазила, конечно, дед, конечно, как всегда мазила, тихо, потише, пацаны, пацаны, девочки, потише, у вас так колбасит-то, иди отсюда, да. Фу, вот это напряжно. Ты можешь замолчать, пожалуйста. Эй, тихо. Так, ждем. Хорошо, это пока тут. Угу. Хер. Хер, хер тебе. Вот так мы, собственно, и обманиваем бабку. Бабка, нуб. Я про. А вот это было нежданно. <смех> да, немножко, да, Но бывает. Опа, еще. Я, Я сейчас, бля, ну, конечно, жесткие. Не надо, пожалуйста. Я, кстати, такой смерти еще не видел. Все жопа. <смех>